Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайна НЛО. Правда, что множество тайн происходит именно из-за НЛО. Да, вы, наверное, привыкли видеть необычные объекты, но не знаю, для чего они появляются. Но у каждого НЛО есть своя цель. Вы не поверите. Вы, наверное, видели треугольники, наверное, круглые или овальные. Но есть множество тайн, которые я вам сегодня про них расскажу. Досмотрите необычный видеосюжет до конца Оставьте комментарии после этого видеосюжета Или подпишитесь Ну что, дорогие друзья А теперь настала истина То, что вы должны знать У каждого НЛО есть своя цель Они и разного типа То есть Есть треугольники, есть пирамидальные Есть овальные, есть дискообразные И множество другие. Но у них есть своя цель кто-то из вас, наверное, видел овальный серебристый НЛО. Ну, во многих случаях. Они бывают разного типа. Но в основном овальные бывают только разным цветом. То есть не так давно на Кавказе было замечено около 17 штук дискообразных. Рядом с ними были овальные. То есть сопровождали вот такие необычные объекты. Это объекты для того, чтобы перевозить что-то или кого-то. И поэтому они овальные. А рядом с ними дискообразный их защищает. Но как истребитель с, с, грузов, с грузовым или бомбардировщик с истребителем. То есть, они перевозят груз. Какой? Мы это не можем точно сказать. Но суть в том, что они имеют очень разную структуру и свою подготовленность к нашей планете. Пирамидальные НЛО — это те, НЛО, которые самые важные. Они отправляют на Землю множество странных, круглых, таких шарообразных. Но они имеют горящий цвет. То есть они могут менять защитную оболочку, любую. То есть был такой случай в Германии. Мужик пьяный возвращался с работы. Но когда он увидел необычный горящий шар красного цвета, то начал бросать в этот НЛО. Нельзя ни никогда подходить к красным НЛО, они самые опасные, а и вообще в них бросать. Но суть в том, что он решил дотронуться до этого объекта и умер. Были свидетели, которые недалеко находились от него. Но очень странно все происходит. Есть дискообразные, это самые, можно сказать, обширные объекты на на всем мире. Они, во-первых, играют очень огромную роль. Как э, могут нападать, так и могут не нападать. Они как истребители. Они появляются ниоткуда не ни возьмись и исчезают. Но в основном их видят э, в тех местах, где люди вообще боятся ходить. Есть такие места аномальные, вы, наверное, привыкли видеть. Они часто там появляются. Когда происходит какое-то природное явление, там или еще что-то, или катастрофа, там, всемирная, там, может, это атомная станция взорваться, или еще. Они появляются в этих местах. Они как солдаты. Но суть в том, что есть еще и самые необычные звездочки НЛО. Это самые необычные НЛО, которые могут перемещаться в другое время. Были необычные моменты истинные людей, которые сталкивались с ними. Особенно в тайге на Аляске, в таких местах, где в основном люди их не видят. Но они видят необычную структуру, вот такие звездочки НЛО. Они собираются воедино и открывают необычный портал в другое измерение. И во многих случаях это очень странно происходит. Люди привык, привыкают к этим необычным НЛО и считают, как они хозяева этой планеты. Но суть в том, что множество тайн, которые вы не знаете, есть самые еще и агрессивные. Эти не объекты агрессивные, в основном их очень мало на Земле. Они или из другой планеты, или с другой расы, это не важно, но они самые опасные. Что за НЛО, дорогие друзья? Вы, наверное, слышали спиральные неопознанные объекты. Они улетают, то прилетают. То, что вы видели раньше в семнадцатом, восемнадцатом году, такие необычные НЛО, это спиральные. Они просто уходят в другое измерение. Сейчас их нет, но со временем, когда они здесь находились, множество было необычных явлений. Они нападали на людей, они нападали на скот, они отпускали на землю необычных существ. И это было замечено особенно в Аргентине, в Бразилии и даже на Ямайке. Но это еще и цветочки по сравнению с то, что не так давно нашли в одном месте, в Перу где множество странных явлений происходят, там увидели самый древний НЛО, который находился под землей. Очень странно звучит, но этот НЛО функционировал. Он издавал необычные помехи. У множества людей, которые там находились, всегда были проблемы с телефонами или там с камерами. Но помехи есть помехи. Они сперва подумали, что это глушилки с сотовых связей. Но когда они увидели, что именно иногда... Бывает так, что эти помехи увеличиваются. То есть, этот э, НЛО, как вам объяснить, давал импульс как СОС. То есть, он упал или что-то с ним случилось не так, но он функционирует автономно. Он дает необычные сигналы в космос. Также на НАСА заметили необычные звуковые волны, которые давал этот объект. Но они не понимали, откуда идти. Идет. Все звуковые спутники стояли именно в сторону космоса, но не к Земле. И тогда была проблема о том, чтобы понять, что вообще происходит. Но все, что не происходит случайно, это происходит специально. Сейчас и надвигается необычная такая очень странная угроза. Множество объектов по всему миру можно сказать, появляются ниоткуда, Да, вы сами посмотрите. Вы, допустим, гуляли вот полчаса здесь и появился он там. В облаках они в основном скрываются. И никак их не заметить обычными глазами. Есть специальная камера, которая, я вам реально говорю, камера, которая может за пикселяцию заметить НЛО. Иногда есть такие необычные моменты, которые сам э, очевидец нашел какое-то необычное стекло и ходил вот с таким стеклом и высматривал неопознанные летающие объекты. Но суть в том, что мы живем в таком реальности, что, походу, мы не в реальности, а в параллельном мире, где все вокруг меняется буквально. Да, память у нас есть, я не спорю. Мы с вами видим, слышим и даже разговариваем. Но суть в том, что все это... Может быть обманчиво. Есть такое необычное дежавю. Вроде вы шли, вроде вы вчера, вроде вы. Вроде вы понимаете, о чем. Пытаетесь сами понять, но не получается. Как это получается? Но все это, дорогие друзья, только начинает набирать необычный поворот. Но поверьте мне, то, что сейчас происходит, это как торнадо, захватывает все. В в свои объятия, а потом резко выбрасывая. Что вы думаете по поводу того, что сейчас будет происходить? Оставьте комментарии, дорогие друзья. Но если у вас есть видеосюжеты, присылайте мне на почту или в социальной сети, я обязательно на них отвечу. Ну а так, дорогие друзья, с вами был Тайна НЛО и до новых видеосюжетов.